Две минуты выдержки. Добрый вечер. Так, всем доброго вечер Мы из Украины. начинаем наш круглый стол творческого пчеловодства. Ну, я вам должен сказать, что сегодня будет у нас общение как зарядка для мозгов. Два человека подали заявку на интересную тему. Иван Стоянов, уважаемый пчеловод в практических кругах пчеловодства, и Сергей Брагин, очень активный наш участник ЗУМа. нам яйце. Насколько оно вообще не плодовитая если так можно выразиться. Начну с лирического вступления. Ну, последние годы мы наблюдаем довольно-таки радикальные перемены в биологии пчеловодства. В каком плане? Ну, прежде всего, изоляция маток подрихтовала серьезно до радикальности понятие о формировании жирового тела. Все мы прекрасно знаем очень часто об этом говорим и завязана технология изоляции маток в основном в своем ключе в основном в основной своей эффективности это то что жировое тело формируется в личиночной стадии и соответственно все положительно вытекающие отсюда моменты по использованию то есть мы можем искусственно управлять биоресурсом медоносной пчелы, то есть ее продолжительностью жизни, искусственно регулируя размножение. Понятно, что маточное молочко, если пчела кормилиста не вырабатывает для кормления личинок, значит ее потенциал автоматически увеличивается в 10 раз, то есть продолжительность жизни. Это первый момент. Не несоответствие с прошлыми постулатами и второй не менее важный оказывается буквально вот ворвалась эта тема принцип питания нашим зреющим врагом на сегодняшний день воро белка как он потребляет белок от своего хозяина пчелы и оказалось что Несмотря на то, что в нем колюще-сосущий аппарат, как основной принцип питания, то есть раньше утверждали, что он питается клещ гемолимфой или, или личинок или уже взрослой особи. И вдруг, как гром среди ясного дня, сделали исследование, что... Сам коваро питается непосредственно жировым телом. Непосредственно жировым телом. Прокусывает там в одном месте кутиков. Ну, я, честно сказать, не особо как-то. Ну, какой-то процент у меня все-таки остается сомнение. Хотя может быть. Вполне может быть. Потому что слишком такие уж подробные описания, подробные исследования через серьезные микроскопы. Но... Раньше, во-первых, утвердили, что это был как строение самки урок, колюще-сосущий препарат. Делали исследование на применение того же КАС-81 с целью, с целью, то есть преследовалась цель, что самка будет высасывать гемолимфу и будет попадать этот КС 81 к клещу, и он будет погибать. Ну, короче говоря, как бы там ни было, но наука на месте не стоит. И, возможно, мы очень многого еще не знаем. Короче говоря, что касается э, гаплоидного яйца. Понятно, что у пчелиной семьи есть и диплоидное и гаплоидное. Диплоидное – это яйцо, с которого мы можем получить либо... Репродуктивный наш основной орган – матку пчелины, две женских особи, либо рабочую пчелу. Агаплоидное яйцо – это неоплодотворенность с одним набором хромосом, и из него только получается мужская особь трутень. Короче, бойстрюк не, не имеющий отца, наблюдается так называемый партогенез там можно, ну не важно. И вот еще один есть механизм, подтверждающий то, что вернее, не подтверждающий, а заставляет нас задуматься, а действительно, возможно ли получить из гаплоидного яйца полноценную, полноценное диплоидное яйцо. То есть его подвергнуть осеменению, искусственно, как-то и из этого в начальной своей стадии. Гаплоидного яйца получить диплоидное, из которого матку там и так далее. Так вот пример, что такое трутовоч, трутовочная семья? Что такое трутовка? Пчела по своей сущности это тоже потенциально физиологическая трутовка. У нее есть яичники недоразвитые и в определенном моменте, при долгом отсутствии матки плодной, пчела может откладывать... Гаплоидные яйца. И долгое время считалось, что трутовка может, вернее, давно было, кстати, известно, но просто не бралось во внимание. А что трутовочное состояние вообще, что это такое, трутовочное состояние? Если матка пропала, значит, и пчела будет, пчела, в принципе, в природе могла по логике своей пропасть и все. Но не тут то было. Оказывается, трутовочное состояние семей – это последний шанс природа дает семье выжить. Выжить через отрутовение. То есть пчелы начинают интенсивно кормить какую-то группу пчел, не одну, а несколько, маточным молочком. У них активизируются яичники и они массово начинают откладывать гаплоидные яйца. Мы это наблюдаем, неприятное состояние. Но тем не менее, пчеловоды с практикой более-менее такой э, немаленькой часто наблюдают при трутовыших семьях вот такое явление. Захватывают все, все, что только где можно. Любые ячейки. Трутовые, пчелины, если матка-трутовка, еще полбеды, там меньше количества захвата трутнем. Если пчела-трутовка, то слишком много ячеек, и там их десятками яиц. Но оказывается, что из на определенном этапе, из небольшого количества в северных регионах, то есть пчелы северных широт, это среднерусская наша... Полеская, возможно, украинская степная, меньшее количество, меньший процент, там где-то из 1-2 процента из, из трутневых яиц, из гоплоидных, может проскочить одно диплоидное. Вопрос, каким способом это может получиться, откуда второй, вторая пара, то есть второй хромосом появляется. То есть откуда в, этой семье, в этом яйце может быть появиться парный хромосом, то есть два хромосом. Диплоидные – это два хромосома присутствия. Оказывается, что, ну так уже по, по неточным данным, что это яйцо заложено, никакого плодотворения, соответственно, нет. Это яйцо было заложено еще где-то такого, Имеет труточная матка как это могут иметь пчелы. Еще раз подтверждает, что это может быть фактор выживания. Сергей, потом вы, вы первый будете иметь слово, потому что ваше тело. И вот еще интересный один момент. Сегодня звонит Иван Стоянов. Тоже знакомая вам фамилия пчеловодом многим. Известный наш практик. Он, у него большая практика по производству маточного молочка. И он говорит, что наблюдал такую картину, брал личинку диплоидного гаплоидного яйца. Ну, в общем, занимается человек. Я не знаю, его сегодня обещал, обещал, выйти. Я скинул на него ссылку. Если появится, значит, он подключится. Если нет, я в общих в общих чертах скажу его подозрения. Он делал, какой делал эксперимент? Из гаплоидного яйца, вернее, из личинки, перенес ее в мисочку, и получилась матка исключительно вот из диплоидного яйца из гаплоидного, когда ее кормили в обычных условиях, в таких же маточниках, как и две. Ну, в равноценных условиях воспитывались две личинки: диплоидная и гаплоидная. Вышли. В одно время, так, я вот не уточнил, в одно ли время они вышли, но вышли матки внешне абсолютно ничем не отличимые, абсолютно одинаковые по своему по своим внешним признакам. Вопрос, но ну, не дошел он, по всей видимости, до того, сможет ли она оплодовать результаты. Я долгое время наблюдал, но если кто смотрел на маточники в семьях трутовках, да, там панически семья тянет маточники, но если это, если это гаплоидное яйцо, то маточники такие длинные, длинные, потому что ячейка, личинка не заныривает в маточное молочко и постоянно плавает наверху, а продолжительность... В инкубации у трутня мы знаю, что больше. И маточники так, такие получаются вытянутые, ну, безобразно, внешности. И, как правило, они не жизнеспособны. Это то, что я по своей практике наблюдал. Я хотел, а знаю, что раз, раз постоянно продолжает семья этот, ну, дополнять молочко в этот маточник, Думаю, ну а если попробовать на само маточное молочко использовать трутевые личинки? Ну точно такие же по возрасту, только трутневые. Ну и как-то ну не доходят руки, сезон начинается, все, запускаю полностью всю пасеку на большое количество семь воспитательниц. Хотя, хотя и моя тема и э, сбор гумагината, тоже вся пасека в принципе в строительных рамках ну, как-то особого значения не продавал, поэтому этого эксперимента не делал. Ну, и тут вот, пожалуйста, интересный такой фактор, насколько может это яйцо гаплоидное быть диплоидным при определенных условиях. И вот Сергей Брагин спрашивает у меня сейчас, он подтвердит свой вопрос, знаком ли я с исследованиями, какими-то хмары. Да, у него были исследования. Я держал в руках его докторскую диссертацию еще при жизни, когда был у него дома. Спрашивал, почему вы, Петр Яковлевич, почему вы не отдаете ее, ну, не защищаете эту диссертацию докторскую. А его как раз в это время прессовали со всех сторон наука за, как они считали, авантюру с изолятором но меня как-то меня меньше трогали потому что я практик наука меня не трогал ну, хотя мне доставалось от, от своих пчеловодов коллег старшего поколения консервантов не меньше чем хмаре по-своему от науки и он не дал не дал дальше ход этой своей диссертации Знаю, что наблюдения у него были длительные. Он сидел через микроскоп, смотрел, это то, что я успел узнать, через микроскоп наблюдал, как яйцо, из яйца вылупляется личинка. Ну Я представляю, это терпение, это сейчас можно при, этой, при современной при современных способностях технологических, лабораторных пронаблюдать. Раньше это было тяжело, это были 70-е годы. И он через микроскоп сидел часами, наблюдал, как, лоб, как лизируется личинка. яйцо, когда, когда из яйца начинает вылупляться личинка, происходит растворение, лизирование. В науке называется лизирование этой оболочки, и это... Оболочка является первым кормом для маленькой личинки. И через 4-5 только часов пчелы-кормилицы начинают давать туда маточное молочко. И я не смог до конца определить, вернее уточнить. Ну, как-то не было, на, короче, не на часе была тема, ни кстати, не ко времени – особого значения не продавалось этой теме. Нужно ли оно в практике, пригодится ли. Но ну, вот сейчас я не знаю, как-то стало это для, не знаю, для общего, для общей информации. Или, может, из этой темы что-то можно извлечь положительное. Будем сейчас, в принципе, обсуждать. Так что коллега Сергей Брайан, как автору Темы. Пожалуйста, вам первое слово обсуждения. Спасибо большое. Парагин Сергей спилка «Бжири в Бакфаст». Изучая, ну как я наткнулся на эту тему сначала, изучая социальный паразит, паразитизм пчел, оказывается, есть и такое. Ну, я когда-нибудь расскажу, что это такое, более поподробнее столкнулся с, такой, с таким явлением, как ну, пчела скутылата паразитирует на капской пчеле. И сам момент такой, что рабочие пчелы этой пчелы несут яйца как гаплоидные, так и диплоидные. И ну, было интересно, какой механизм. Ну, Наука это говорит, что типа происходит спаривание ну, внутри. Внутри я ядра, внутри самого яйца, из-за того, что оно парное. Ну, сам момент был интересный, конечно, ну, послушать, но не было понятно, как это все происходит. А потом как-то ну, пришла аналогия, которая вроде как поставила на свое место, во всяком случае, на какой-то период для меня. А сейчас этот вопрос снова поднят. Аналогия следующая. Ну, все мы видели куриные яйца, да? И мы видели, наверное, многие очень двухжелтковые яйца. Видели, наверное, трехжелтковые. Но я, во всяком случае, видел их очень-очень много, будучи студентом. Разбиваешь там три яйца. На видео видел и пятижелтковые. Вот если говорить о двухжелтковых яйцах, то тут как раз тот момент который можно теоретически перенести на пчел. То есть выходит парное, парный комплект с двумя <связывая> этих, набор, и если половые аллели не совпадают, то яйцо получается диплоидное. Вот, я думаю, вот отсюда оно берется. <связывая> вот. Ниоткуда там они не воруют, говорили, воруют, не воруют. Это именно механизм вот такой. Он тоже заложен при, при определенных условиях. Но условия опять, может быть, это э, ну, имбредная депрессия какая-то между родственниками, какие-то, естественно, аномалии, ненормальные. В нормальном этом э, ну, состоянии все это по-другому. Теперь Петр Якович Хмара в 1977 году. Тоже мне известно, что он проводил эти ну, исследования, но они не опубликованы. Уже Владимир Григорьевич объяснил, по какой причине. До этого, еще в 919 году, 922 или 23 я забыл, сейчас не могу на вскидку сказать фамилию этих людей, ну не, не естественно не в СССР ни в Украине это ну, где-то в Европе может быть Германия может быть еще не помню не буду говорить за это проводили исследования значит яйца на трутовом соте так а ну и кисточкой промазывали ну раствором спермы так и потом эти яйца пересаживали ну в специальные ну, ячейки после как этот, ну, как правильно сказать, ну, наточники искусственные. Да? И с них выходили, были удачные эксперименты. У кого-то более-менее уда более удачные, у кого-то ничего не вышло пока. Но тема сама по себе интересная, потому что благодаря такой теме мы можем чистоту спаривания обеспечить. Понятно? То есть разброса гарантировать и разброса, не будет такого большого, которое мы имеем при обычном спаривании. Но, в принципе, вот то, что я хотел коротко сказать. Так что я считаю, что яйцо берется, особенно там где-нибудь на задних стенках часто. Мы, видел я тоже много раз. Видел и длинные маточники. Понятно, почему, что они не, ж, не жизнеспособные. Они просто... Личинка тяжелая, она отрывается от корма, и они достраивают, достраивают, достраивают, и они выходят очень длинные. Но, тем не менее, вполне ну, теоретически можем сказать, что возможен вариант именно оплодотворения за счет, ну, этой сдвоенной, сдвоенной пары. В принципе, все. Ну, смотри, смотрите, Сергей, тут если провести аналогию с куриными яйцами двухжелтковыми, тоже это не, не в норме, это будем считать, или есть это аномалия, или может какие-то да. определенные, определенные условия были по кормлению, или мало ли. Или тоже, что вот я перед этим озвучил принцип выживания семей Трутова. Ну, это в наука, можете открыть, Рутнера там написано, что трутовочное состояние это естественное. Ну естественно как? Природа дает последний шанс семье выжить. То на, на не, небольшой процент из диплоидных яиц, проска, то есть из гаплоидных, у трутовки проскакивает диплоидность, которого семья может вырастить полноценную мат. В северных регионах там минимальный процент, чем южнее, тем больше процент. И эти диплоидное яйцо заложено у пчелах в трутовках, как вот этот двойной желток у кури, уже в яичниках. Когда начинает так, не, понятно, что с где она трутовка не находит, не труднее ничего. Никто там их не помазывает, никто их не оплодотворяет эти пчелы. То есть заложено эти два желтка, так грубо говоря Два хромосома уже в яичниках, где-то в природе, там миллионы лет было. Как-то как сам механизм выживания. Ну, в принципе, смотрите. Ну, понятно. Сергей занимается селекцией, это его тема. Может, какой-то интерес на будущее и представлять такое, вот такие тонкости для чистоты. Линий для чистоты породности. Ну, я не знаю, нам в практике я даже не мог себя заставить. Я же говорю: казалось бы, ну, взял трутовые личинки, перенеси, проверить, как маточное молочко будет больше меньше. Хотя наблюдаешь, что маточники больше солиднее. Вот когда трутовую личинку, ну, вот в трусфеме трутолки из трутовой личинки, когда вот он такой, ну, большой. Потому что больше в период инкубации. Ну, руки так и не дошли, потому что оно мне в практике не пригодилось. Я особо не стал комплексовать Есть ну, так, одна информация некоторая была. Когда осенью матка не облетелась, молодая, пошла не, не облетанной И с нее э, создали зимовые условия, температуру, кормление. Обработали СО2. И она начала червить. Она начала червить, естественно, большинство яиц было не, не ободотворенные, но тем не менее откуда-то появилась это, это, диплоидная пара, видать. И, то есть, и к весне вышла новая матка практически, и весной еще сумела облетаться. Вот такой факт интересный. Ну, за счет чего, ну, тоже читаешь, механизмы непонятные, но эм, просто есть интерес разобраться в биологии пчел. <coughs> Понятно, что и аномалии тоже имеют место. Весь Все механизмы должны знать. Наверное, природа таким образом заботится о, о сохранении вида. Конечно, Не обязательно народу. семьи, но сохранение вида точно, однозначно. Это только так. И я вот почему я и говорил о слеты мы вот наблюдаем где-то лет 30 назад, впервые, ну в крайнем случае я так начал, пока обрабатывали клеща всеми возможными препаратами, и был фенотезиин, и фольбекс, и тимол, и в общем вот эта вся... Uh -huh. В комплексе щавелевая кислота на протяжении всего лета. В конце термокамера, как контрольный был выстрел. А затем появился Амитрас. И все. а Амитрас мы бросили все свои процедуры. На проте... Те, которые применяли на протяжении всего сезона. Потому что там конкретно в инструкции было сказано. Одна обработка, две осенью стопроцентная гибель клеща Абсолютная безвредность для пчел. И ничего не... Ничего не нужно делать. Забросил я первую термокамеру и так далее. И я не один. Начали обрабатывать. Да, первые годы э, амитрас показал хорошие результаты, но мы, а пусть, мы забыли про обработки. То есть, ну вот эти вот на протяжении всего сезона, не давая, а что мы делали, обрабатывая на протяжении всего сезона, не давали накопиться урожающему количеству воров то, чего многие пчеловоды не делают до сих пор. И весной так, и так, постольку, поскольку сублиматоры появились быстро, хорошо, встречаем в присутствии печатного расплода, Так для самоуспокоения, и все. Ну и начались первые слеты. Начались осенью первые слеты, вот уже в конце 80-го я уже увидел на третьем году. Не применяя ничего абсолютно на протяжении сезона меня так убедили я с удовольствием это принял ничего не делаем ну, конечно нам это легло на душу одна обработка осенью в отсутствии расхода пошли слеты у меня правда немного одна светела так вот почему это все говорю эволюционно пчела когда формировалась но первые были бактерии и вирусы, ясно. Днеклеточные формы – это были паразиты. Постепенно, когда стали появляться высшие формы, уже более высшие этих одноклеточных и так далее, и насекомые, в том числе и наша медоносная пчела, они формировались в вот этом уже кошмаре патогенном. Соответственно, вырабатывались механизмы защиты, иммунитет. Мы о них Говорили, фагоцитарная реакция гемолифы и моральный иммунитет химический, вырабатывая эти вещества бактерицидного действия, антитела. В процессе эволюции были слеты или роения. У меня хорошие есть две в экстремальной зимовке. Слеты или роения, что было первичным в природе. Или они параллельно существовали, два этих явления как-то одно не мешает другому. Ну, и, скорее всего, вот эти слеты и были как раз механизмом выживания. Точно то же самое и роение. Это как механизм выживания и сохранения себя как вид природы. Да, слену нам сейчас вот пчеловодам вот это из диплоидного яйца сделать, то есть из гаплоидного сделать диплоидно каким-то образом. Ну, возможно, Возможно, будет конкуренция инструментальному осеменению для Сергея Брайана. Если он доведет. Тут, это, да. тут, тут вопрос не в конкуренции совершенно. А ну, я так получ... получение, ну Получение, сейчас тоже точно так, осеменение одним трутнем, это тоже прием, как инструмент используется. Ну, а здесь вот это будет более доступно, если такой вариант проходит, и для простых пчеловодов получить более-менее нормальный материал у себя, без, без осеменения. Ну, я понимаю, что мы еще осеменение толком не освоили, э, так как это хочется. Инструментальное ну, Да, да, да. Еще есть. Я хочу отметить на опыт э, ну, коллег, друзей э, с нашего общества, Бакфаст, э, которые внедрили ну, то есть, они приезжают на пасеку и на пасеке делают конкретно эти инструментальные осеменения. Причем, ну, углекислоту добывают из пепсиколы, да, пепсиколы. Ну, то есть, в таких условиях делают чудеса. Ну, опыт сам по себе довольно интересный, то есть, Мечтая о том, что когда-нибудь можно заказать за зоотехника да, пчелам, и он приедет, тебе сделает то, что тебе надо, спаривание на пасеке. Я считаю, что это ну, перспектива какая-то есть, это новые шаги. Если есть время, я хотел бы рассказать за социальный паразитизм пчел у пчел. Ну, то есть тема интересна, потому что вы вряд ли где-то кто-то... Ну, будет искать этот материал, который я нашел. Он есть уникальный, само собой. Есть время? Или пойдем ну, дальше? Давайте, по давайте сейчас, если у кого будут вопросы, мало ли кто-то подключится под ну, эту тему, какие-то свои мнения. Там, тема, тема специфичная, может кому-то будет неинтересно, но она новая и сто 100% ну, от нашего общения кто-то что-то новое для себя узнает. Ну вот социальный паразитизм у пчел, казалось бы, они у них четко расписано. Нет, оказывается, есть и такие пчелы, которые одни паразитируют на других. Пчела скутылата. Значит, она в капскую семью, значит, сейчас заходят рабочие пчелы и начинают нести яйца. Причем такой фокус с пчелами, европейскими пчелами не проходит, потому что... Это, знаете, в южных странах там много женства позволено. В европейских пчелах нет. Одна матка. Они тут же находят и, и, и уничтожают другие варианты. Ну, бывает, и диктор работает, мы уже с вами знаем, и больше в определенных условиях. Но сам по себе э, механизм такой, что заходит пчела и начинает нести э, трутневые яйца и... Э, периодически диплоидные. И когда критическая масса наступает, этих вот э, пчел рабочих, женских особей, они матку убивают и на своих яйцах э, выращивают себе новую матку, она облетывается и была капская стала скутолата Вот такое явление интересное довольно-таки. Э, ну, редко я нигде больше не встречала. и вообще факт был один-единственный, описание этого момента. Смотрите, вопрос был какой. Тема двухматочного содержания, двухсемейного, ну вообще двухматочного, двух, трех, четырехматочного, сейчас уже пошли аппетиты, раз, разрослись, зашла уже двухматочная, хорошо поняли, сезон короткий, одна матка не всегда справляется. Единственное, там камень, подводный камень, есть я всегда говорю, не давать слабым семьям сразу две матки в старте, потому что можно получить обратный эффект. Но, тем не менее, все равно две матки, это зашло, зашло сильнее, лучше, эффективнее, даже с большим желанием, человодам практикам, чем мы сам, чем изоляция маток. И спрашивают, как: в чем разница? Ну, пчеловоды, понятно, что есть с практикой небольшой, двухсемейная и двухматочная. Вот доказывает мне, что вот я вот у меня двухсемейное содержание, нет, вернее двухматочное, а у меня то-то не получилось. Когда постепенно мы проводим анализ состояния семей, а... Это не двухматочное, а двухсемейное. И в чем разница? Пчеловоды, в принципе, сразу забегаю в конец разговора, двухматочное, двухсемейное содержание в конечном своем результате имеет одну, преследует одну и ту же цель. Нарастить большую силу семьи общей от двух маток. Для полноценного и максимально эффективного использования нашего последнего главного медосбора. Почему он говорит, называется главным? Потому что заканчивается сезон, пчелы максимально включаются по своему инстинкту природному накапливать корма в зиму. И под этот момент нужно пчеловоду подстроить свои пасеки. Запоминать вот это слово главный взяток. Чем он называется главный? Все, райвая пора закончилась. Семьи, насколько мы смогли, нарастили их. И подходим к этому главному взятку. И у нас совпадает с пчелиной биологией интерес. Нам нужно больше меда, преследуем коммерческую цель. А пчелы по своей биологии уже накопил отроились там накопили силу какую можно им нужно накопить кармат для того чтобы прозимовать зиму и сохранить сохранить себя как вид до весны и начать снова цикл развития поэтому и двухматочная и двухсемейная в конечном итоге преследуют одну и ту же цель накопление то есть создание вот таким вот способом большей достойной силы Будем так говорить, под последний взяток. В чем разница между этими двумя понятиями, двухматочная и двухсемейная? Тема уже избитая, ну наберите терпения послушать. Двухматочная семья – это когда две матки работают непосредственно через разделительную решетку, имея общих пчел на одну семью на протяжении их старта накопления. В конце они будут одинаково с двухсемейной, тоже э, иметь общую силу, только разные, э, разный процесс накопления. Ну, понятно, что мы обгуляли весной, создали в период кульминации, не дали отроиться, сформировали отводок на старой матке, обгуляли молодых маток. В этой сиротевшей основной семье запустили через разделительную решетку две матки, и они продолжают работать. Это я сейчас говорю не о зимовке и не о весеннем старте. Я увязываю двухсемейное и двухматочное с конечным результатом по главному взятку уже конца сезона. И они так продолжают работать. Через разделительную решетку на общее гнездо с самого начала Старта двухматочного. И таким же, ж, вот в такой паре они подходят, что они успели нарастили, подходят к главному медосбору. Двухматочная, двухсемейная семья. Более, вернее сказать, я с нее начинал, кстати, на заре своего пчеловодства. А двухматочная, вот как-то она зашло мне, вернее, не зашло, а подкупила своей своим потенциалом, вот этим ну, непростым не стандартом лежак, семья и все. И там никакого, никаких экспериментов, никаких возможностей. Все ограничено в вот этом сундуке, будем так говорить. Никаких маневров с отводками, как-то ограниченное пчеловодство, будем сказать. И когда корпусная система появилась у меня на второй год же пчеловодства, я и практиковал именно двухсемейные. Старая матка набирает корпус. Понятно, что можно было поставить второй, но, но роение сбивало все настроение, этот фактор, природный фактор роения. Перезимовавшая матка и перезимовавшая пчела, перезимовавшая семья, то есть пчела, правильно? Матка и семья достигают кульминации где-то на третьем поколении. Май, июнь месяц, раевая пора, и тут акация вот-вот зацветет, а семья раится Ну и нужно было с этим что-то делать. А что нужно было делать? Обгуливать матку над семьей, над этой основной семьей со старой маткой. Дефицит был, соответственно, Доньев. Как, ну, как можно было увеличить силу семьи, не формируя отдельно отводок и не объединяя затем их пару? Просто сверху, через глухую перегородку или через сетку. Можно ли запустить двухматочные семьи, спрашиваю, двухматочные, не двухматочные, вернее, извиняюсь, двухсемейные, когда они автономно стоят гнездо над гнездом, можно ли их запустить двухматочное содержание? Из литературы прошлого столетия... Я с нее начинал. Можно. Вначале обгуляться через двойную сетку, вверху молодая матка на небольшом отводке. Затем так они стоят три недели, когда матка молодая обгулялась. Когда она выходит через 10 дней на максимальную яйцекладку. А в этот период уже у нее формируются ее репродуктивные способности по максимуму молодой матки. Соответственно, по максимуму феромон ее работает. И плюс между ними сетка, нижняя матка с верхней. То есть они обзаводятся общим запахом. И тогда можно их объединять через разделительную решетку под главный взяток. Но пока эта вся музыка проходит с этим обгулом, объединением, ротациями между ними рамками. Сетка, общий запах. Подходим к подсолнуху. Как раз время подходит уже объединение в двух через разделительную решетку, чтобы они работали теперь уже в режиме двухматочном. Были двухсемейные, теперь двухматочные. Уже подсолнух, уже все, конец сезона. Ну, я так вот по подсолнуху утрированно говорю. Главному взятку подошли. Нет никакого смысла этот двухма, двухма, переходить на это двухматочное, потому что на подсолнухе уже начинали выбирать какую-то одну лучшую. То есть вся эта канитель двухсемейная с обгулом молодой матки новой заканчивалась тем, что я объединяю перед последним взятком двух и они выбирают одну. Выбирают одну лучшую. Пчеловоды часто спрашивают, а как, лучше, как сделать так, чтобы осталось... Молодая. Заметили, заметили пчеловоды, что после двух семейного содержания они хотят оставить в зиму молодую, но почему-то при объединении пчелы оставляют нередко старую. Я говорю, ну подождите, вы командовать и вставлять свои такие поверхностные знания биологии, я себя имею в виду. Вот в тонкости, в эволюционной тонкости пчелинной семьи, пчелинного социума, им лучше видно, какую оставить. Есть матки, работают по 3-4 года, что уже дважды обменивают, то есть дважды меняют молодых там каких-то семьях, а старую оставляет. Все будет зависеть от того, насколько полноценно обгулялась это молодая матка. Потому что слово поменять, я имею в виду, не обгуляла своя, а именно поменять. Да, вот тут игра стоит свеч. Молодая матка в семье создает рабочее состояние. Но рабочее состояние – это ей подготовили базу, подготовила базу старая матка, перезимовавшая. А то, какая она будет как репродуктор – по яйцекладке, и какое она будет по жизнеспособности поколения продуцировать, способна ли она для зимовки, вот тут вопрос. Лучше, чем сама пчела, это не определит. Потому и оставляют очень часто при объединении таком. Очень часто оставляют старых. Ну, перезимовавших. Это не обязательно старые. Почему-то у пчеловодов понятие старые, это там 4-5 уже отроду. Ничего подобного. Перезимовавшие, все. У нее такое общее понятие, как и с остальными матками. Мы будем так считать, перезимовавшая. Она в прошлом году отработала. Она вам дала, это перезимовавшая матка, дала вам потомство. Это потомство перезимовало нормально. Это уже показатель, что матка имеет право на как репродуктор у вас вести рабочую семью. Весной можете ее не поменять, а сделать на ней отводы. Очень часто я наблюдая за пчеловодами, только молодая обгулялась, все старую уничтожают, дают молодой семью. Она, ну она оказывается, она оказывается никакая. Поработала там месяц-два, пошла решетка и все. Не до обгул, Смотря, как она обгулялась, какие условия были по кормлению самого репродуктора главного. По передаче наследственности, трудня. Какие погодные условия? Бывает, так матки сидят, сидят неделю уже нужно было уже сеять, нужно, а тут не погода Выскакивают на небольшой там, э, вот теперь в эти небольшой период, обголочный, один-два, трудня, все, заскакают, и а тут опять не погода. Ну, короче говоря, Коррективы вносят климат, коррективы вносят погодные условия. Поэтому я всегда говорю, делайте либо отводок сразу на старой матке, будет у вас рядом стоять как, как альтернатива, как этот сателлит, как спутник у семьи, где будет обгуливаться матка. Покажет, проявит она себя как репродуктор достойный, значит, могут они автономно пойти и на медосбор, и в зиму, нет, значит, у вас беспроверочный вариант, вы снова их объедините. Вы весной разделили их на два посадочных места, на две семейки, в осень или на последнем взятке, или в осень можете снова объединить. То есть у вас перезимовавшая семья дает вам и товар, а может дать и увеличение. Но разумно, когда между ними еще взаимозамену расходами рамками делается, это такая вот. тема, постоянно мы о ней говорим, что в нашем климате, в наших условиях с коротким активным сезоном, при формировании отводков на старых матках, кто практикует ранних, подчеркиваю, ранних отводков, и затем при обгуле молодых маток в основной семье, не делать между отводком и основной семьей с молодыми матками, Ротацию рамками расплодными, но не неосмотрительно. Неосмотрительно, потому что мы просаживаем семьи. Мы не даем толком ни отводку развиться, ни набрать силу главному медосбору и в зиме даже этой основной семье с молодой маткой. Ну В общем, тема постоянно у нас на слуху. Мы рано или поздно к ней возвращаемся. Бывает Тонкости, бывают нюансы появляется новый состав пчеловода у нас на зуме с небольшой практикой поэтому хотят хотят знать сезон уже вот нет нет и начнется значит нужно нужно будет уточнение поэтому пожалуйста подключайтесь если у кого какие Будут замечания или вопросы. Владимир Егорович, добрый вечер. Да, Юра, добрый вечер. Скажите такое питание. Вот смотрите, если я на Ютьюбе набираю запрос двухматочное содержание семей, в 98% выдает, ну, по сути, система Озерова. То есть нижний корпус, это, как правило, 12-рамочный додан, глухая перегородка вот, и уже дальше общие магазины. У меня вопрос такой. Система озера это все-таки двухматочная или двухсемейная? Ну, будем считать так, по мере. Или это гибрид? Гибрид. гибрид. Это, комплекс. это комплекс. Он работает нормально. Он и при разделительной решетке будет работать между... между не использует никто. Вот они все, короче, глухая на протяжении сезона. Глухая перегородка. Я не могу понять, что их... Сдерживает, заменить ее на разделительную решетку, просто я, решетки. Просто, просто, да. Жалко. То, как сделали так, так пускай оно и будет. Это нужно дополнительный комплект, дополнительный ремонт иметь, разделительную решетку. Я а так понял. у него одна решетка сверху есть, тема работает, дают силу. Ну как, зачем ломать голову еще? Ставить между ними. Я понял. То, когда, мы, вот, когда мы две матки весной объединяем в пару, мы об этом говорили на прошлом зубе, вначале в одном корпусе, угу. вначале в одном, но семейка не, по силе незначительная, а тем более рамка на 300, и, допустим, 6-7 рамок пчел и две матки. Конечно, ну, куда там растягивать? Рамка на 300 и делать вот этот сифон такой, на две матки. Конечно, им будет намного удобнее развиваться в этом, в одном корпусе, в одном внизу, А затем уже, если вы хотите, то силу набирает ставить двухматочный выше. Если не успеваете, вы можете автоматически перевести ее и на общий магазин. Но старая матка, старая матка, ну беда. Беда в том, что старая матка может вам испортить всю вашу, поломать. Вашу схему, потому что туда-сюда и все. Она ей взятка старой матки, если не дай период кульминации такого хорошего природного взятка, то все, там ты ее не удержишь. Ей нужно троиться. что система озера это по сути гибрид. Это и не двухсемейная уже, как бы, но и не двухматочная. Полностью. Она, она рабочая, она, она хорошо рабочая. и абсолютно не принципиально вот это вот вертикальное разделитель абсолютно угу. не принципиально главное то что общая пчела на общем один ну, С ней нет никакого смысла ну, например заниматься если там меньше чем 12 рамок в одном корпусе хотя бы вот, то есть, вот вообще нет смысла потому что 10 по 5 рамок на ну, ну, как бы мало под засев по 5 хотя бы было бы по 6 а делает а их делает если двух если дадан 12-рамочный и молодые матки, то да, там потянут, они потянут, вы возьмите канадскую технологию, канадскую. Матка, восьмирамочный руд, почерковый руд восьмирамочный, гнездо на одном корпусе, разделительная решетка и пять магазинов гнездовых, не полурамок, а гнездовых. Хватает предостаточно матки одного гнезда, восьмирамочного рута. Поэтому шестирамочного хватит с головой. У ну, шесть это минимум. То есть, я имею в виду, что меньше, там, десятирамочник или восьми пополам уже не пойдет. Десятирамочник пополам там можно, там делает на два гнезда. Я понял, я понял. На два гнезда делать, а потом берут... Же корпус и еще одна перегородка. А, да, да, да. Я да. понял. А дальше магазин. А дальше магазины. Все, они гулю. отводки. Юра, они отводки делают, сразу отводки, если и верхнее гнездовое, отводки на них делают также двухматочные, если позволяют сила семьи. Обгуливают молодых, молодых. А молодой матки шести рамок с головой хватит на весь сезон. И они будут до конца сезона в таком режиме озеровском работать, и ты не будешь заглядывать на раение, потому что там чисто рабочее состояние. Я понял. Ты берешь старых маток. А старые матки вот. В, таком, в такой плотности ну, тяжеловато удержать от рояния. Спасибо. Если попадешь беззаточный период. Спасибо. Владимир Егорьевич, позвольте пять копеек по Двухматочному озеру сказать. Да, Виктор Андреевич, раз слышать вас. Да, вот поскруч... Ну когда-то с озером на другом съезде Желярев он подробно мне рассказывал, как он водит Двухматочное, и я начинал с этого. Вот вычислил как раз, сколько же нужно матки, места, чтобы было комфортно семье. Мне вышло, вот как раз у него 8 рамок. Вот эти медово-перговая одна рамка идет на питание пчел и меда, а 6 рамок идет на то, чтобы работала матка. Она каждая 47 секунд откладывает яйцо, 1800 суток. И в этой рамке... 4000 ячеек справа, 4 тысячи ячеек слева, 8 тысяч, как раз места хватает, чтобы 6 рамок постоянно работали пчелы. И одна рамка это та, которая пчелы готовит под засев. И вот восьмирамочная 435 на 300 – вот это как раз то оптимальная для расплодного гнезда вот, объем улика. И раз в неделю там я дергаю печатный расплод наверх, верхний корпус. Ну, единственный недостаток – это надо 16 рамок сверху поднимать. Всегда они запомнены, тяжело, пришлось от этого отказываться. Ну, первые 90-е годы, когда я этим начинал, мне очень нравилось. Спасибо, да, извините. Да, ну там, в принципе, мы все вращаемся вокруг двух проблем, вернее, двух факторов. Это сколько нужно ячеек матки для полноценных, даже 2000. Я когда, кстати, вот моя конструкция улья, ну я думал, она была моя. Я ее сам вычислил как раз по фактору, сколько матки нужно ячеек для того, чтобы гнездо держать в одном корпусе. Сколько нужно ячеек? Взял по максимуму на то время, это были 90-е годы, начало 2000. 2000 оказалось, что 36-360 на 360 внутренний размер корпуса. Хватает всего 7 рамок. А на 230, 230 я оставляю высоту и на 100 мм короче стандартный, Ну, рутовская там или дадановской. И плюс даю по одной рамке еще кровище, Ну, про всякий случай. Получается у меня девятирамочный корпус. И с головой хватает этого объема для матки в 2000-суточной откладке яиц. Понятно, что восьмирамочный рут тем более хватает. И шестирамочный хватает дадан для одной матки. Но одно есть но. Если это молодая матка, то да. Она будет так обслуживать полностью эти все ячейки. Я когда занимался двухматочным в таком вот режиме и матка над маткой, там, там внизу, в принципе, ну, все от бруска до бруска. Хватало этого объема, плюс две, две кровища. Вся пчела уходила вверх. Лишняя, там, ульевая, которая ну, не, не нужна, не... И в ее заботах не нуждался гнездо. Они поднимались вверх, там были принимали нектар, через трофилаксис выпаривали мед и так далее. Но это если молодая матка. Если на шести рамках свистны в мае месяце закрыть старую, и там будет из шести или из даже восемь рамок и додановских, шесть рамок будет печатного расплода или даже половину рамок печатного расплода, при восьми, а то будет открыт или пергад, Все. Вы не удержите семью отроения, и у вас вся эта баррикада, двухматричный весь этот комбайн просто принесет проблему. Или, вот как Виктор Андреевич, вы говорите, постоянно выдергивать рамки вверх и давать матке работу, работу чтобы она, чтоб она работала в гнездо. Ну, тоже неудобство составляет это. Отводок сразу. Семья сильная. Отводок на старых матках в стороне чтобы она у вас и не путалась больше. Они включают инстинкт выживания, вы будете оттуда как, использовать как донор этих старых маток и подставлять расплод молодой матки, чтобы она не просела. Это у вас будет бомбовский медовик в двухматочном содержании. То ли это будет э, озеровская тема, то ли это будет просто двухматочная. Так что тут э, старые матки могут... Могут все испортить. Почему и, и не прожилась в свое время эта тема, эта технология озеровская. Ну, там еще плюс корпуса, там целый комбайн. Его, как Я его видел тоже в свое время, эту конструкцию. тяжеловатая, она в обслуживании. Я уже не говорю о качевке. Ну, вот сейчас, видите, упразднили. Упразднили пчеловоды, включили логику Делают по-разному, даже четырехматочные, на двух матках делают отводок на старых, и обгуливают четыре матки сразу. и в магазине, разворачивают литки вверху, в магазине делают отверстие для обгула, и внизу обгуляют молодых маток. И какие-то наверняка обгуляются там из четырех-две, и затем запускают молодых маток ротацию рамками между отводками, никогда не уничтожайте старых маток, это преступление. Я уже об этом сколько раз говорил. Старые матки должны отработать этот сезон, перезимовали, дали хороший старт. Дайте ей возможность еще раз себя проявить. Тем более это будет ваш, ваш помощник и перестраховка как плодная матка, если что, объединили. А молодая матка в основной семье даст вам рабочее состояние на весь сезон. Ну все в идеале. Просто, просто этим заниматься нужно. Добрый вечер, Владимир Юрьевич. Да, Евгений вечер, да, пожалуйста. Коллеги, вы говорите о старой матке. Разве это проблема, если у нас есть изоляторы? За 10 дней до акации посадили их в изоляторы старых маток на 2000. Я сейчас пока, пока я изоляторы как-то не, не брал во внимание, потому что изоляторами занимаются... Ну, всего-навсего 1% ага. пчеловода, понимаете? Я и во всех своих книгах, вот у меня их 6, я нигде не говорил, и ни, никогда не, не акцентировал внимание, вот раз это изолятор, все остальное бросайте, а вот только сюда, все, все взоры. Я всегда даю два параллельных варианта, как поступать, если есть изолятор, Хорошо. если нет изолятора. Ага. Потому что я сам выходил из, из этой безизоляторной ага. темы, Сейчас, конечно, это мое главное, но я подвожу постепенно и к этому, к этой теме изоляции, и провожу аналогии, как бы было лучше, и в чем мы, и где лучше, и где подводные камни, и в той и в той ситуации. Поэтому, конечно, замечание справедливое. Хочу еще спросить у меня 12 рамочная система, как вот озеро, только что мы разговаривали. 12 рамок корпуса доданы 12 рамочная плюс магазины вот я хочу в этом году стартовать тоже двухматочная 40 семей у меня я их всех поставил <coughs> по парам слабая сильная парами поставил получится у меня 22 семейных пар сделал глухую перегородку, но сделал ее с разделительной решеткой, вот такую полоску ставил. Вот, Я вижу, вижу, вижу. Я да. знаю, понял этот смысл. И хочу, матки все сидят в изоляторах. Миленина. Хочу их после облета подойти к семье, сделать три манипуляции сразу. Пересажу их в эти двухрамочные двухсемейные публики. Первое, выпускаю маток. Второе, ну и третье, делаю ревизию по кормам. Вот, и чтобы они с первых же дней могли подсиливать сильная семья, могла подсилить слабую семью. Чтобы они с первых же дней начали общаться с друг с другом. Чтобы выровнялись семьи. Вопрос. Получится у меня такое, или Окно у вас только решетка. Там обычно ставят в решетку. Это... Смотри. Разделительная стационарная. А выдвижная стоит либо сетка, либо глухая. Ну, это у меня глухая перегородка и разделительная решетка кусочек вставленный. Ш... Ш... Под... первый, я могу... Женя, первый пос... я могу сюда и сюда семью посадить, чтобы они сразу начали общаться. Для начала, я же объясняю, для начала их объединить они работают в глухом варианте вот они перезимовали или ты будешь подсаживать другую семейку глухая должна быть глухая это сетка не перебьют друг друга если будет вот это перегородка между собой будут общаться должны вот. быть глухая глухая перегородка ну, ранней мат. весной, после первых облетов, когда я буду выпускать маток, говорят, что э, семьи соединяются без проблем друг с другом. Ранней весной вы думаете, что они перебьют? Обязательно. Друга? Обязательно. Там они выберут одну. Одну матку убьют. Сначала надо глухая, да? А потом постепенно да, соединяются. Да, глухая перегородка. Такой вопрос пока, Иванович, нет. Виктор Андреевич, да, вы... да, да. Сколько советуете дней, чтобы две семьи были вот в данном варианте за глухой перегородкой, а потом их объединить день-два, неделю? Ну, у меня была глухая перегородка, а сверху разделительная решетка. Когда сила набирает, когда семьи набирают силу, я ставлю второй корпус и по одной рамочке печатного расплода дергаю снизу вверх во второй корпус и ограничиваю, ну, утепляю, пока миссии силу не набрали. Потом постепенно расширяю. У меня матка справа, матка слева, посередине глухая перегородка, а сверху разделительная решетка. И так я вот набираю силу семьи. У очень мощная сильные семьи получается. Ну, неудобно, это большие 16-рамочные корпуса, вот когда ты ну нужны механизмы или напарники. Mm -hmm. Так как я часто там в Спасике уезжаю, пришлось жене ну, много трудиться, отказались от этого способа. Мне кажется, ранней весной, когда еще не будет ни расплода, ничего, матки в изоляторах, я только выпускаю их. Они, мне кажется, в это время должны соединяться без проблем, без драки без ничего. Ну, перегородка будет глухая, но ну, здесь будет небольшой проход для пчел. Мне кажется, должны они соединиться нормально. Женя, вы, да, меня слышно? Да, да, да уже слышно. Там эти две матки зимовали, две семейки зимовали в паре? Нет. Или подсаж... да, я, подсаживать. Да, я их поставил сейчас паром, они каждый в своей уле сидит я эти ули убираю, ставлю один улей на, на, на пополам перегороженный, эти семьи сразу сажу по в в своим отделениям, впереди два литка будут у них, у каждого свой. И вот такая глухая перегородка, ну, с этим... Окно должно закровую. быть закрыто, я почему говорю, окно должно быть закрыто пока... Пока, да? Пока закрыто, да. Там, там ты потеряешь неделю, ну, неделю максимум. Они Но... начнут летать. Начнут летать. Затем вечером, вечером ты приподнимаешь это, это заграждение. Сантиметр хотя бы внизу был щель. Они за ночь объединятся. За ночь. Потом ты опускаешь эту глухую перегородку и открываешь окно вот это вот маленькое с разделительной решеткой. И Тогда они будут работать в паре, как родные. Это если бы они перезимовали вместе. Не, не. Я, я понял, я понял. Это совсем разные семейки. Пару садятся. Поэтому риск будет потерять одну матку. Если сразу их через разделительную решетку, риск может быть потерять матку. Поэтому плавное плавный такое объединение в двухматочное. Матки в изоляторах сидят. Какая разница? Это ничего не решает, да? Ничего не решает. Если бы они, они сидели в бесконтактных, бесконтактных, mm -hmm. вот тут было бы, да. Но так как они в контактных, у каждой своя свита, они там будут разбор. Но это уже проверено. Хорошо, а если я их э, сразу не буду выпускать, заберу их в клеточки, положу на Можно, можно, да. Тут сразу, да, можно. Пересылочные клеточки садишь, их обе, Объединяешь mm -hmm. без проблем сразу. Они mm -hmm. их будут кормить. Затем выпускаешь их на, на работу и все. Я, я, почему я говорю, что бесконтактные клеточки и изоляция, эти, эти два, две технологии, я думаю, они, они подружатся между собой. Потому что есть преимущества и там, и там. И довольно-таки, вот, смотря в какой ситуации. Понятно. Спасибо. Они друг друга, друг друга будут постраховать. Теперь еще я хочу закончить мысль по старым маткам. Если уж придется на старых матках, ну мало ли какая ситуация, старые матки в Дадане и подозеровскую тему. Значит, доходят они, заполняют два отделения. А это примерно конец апреля, а еще до Акации целый месяц. Значит, включаем механизм Технологию Демари. Поднимаем расплод весь вверх, вниз сушка, корм и опускаем матку на суш и вощину. Вверху расплод, и они там уже будет перестраховка в том, что мы выведем семью, то есть не дадим ей зароиться преждевременно, а тут под, подоспеет и акация. Это если в свободном перемещении матки. Свободно. Владимир Егорович, а такой вопрос по бесконтактным клеточкам. Если делаем отводок сразу на двух матках с одной семьи, вот, ну, на старых матках, и хотим сделать выдержку 5-7 дней, ну, для того, чтобы и расплод вышел ну, частично, ну, и обработать от клеща. А матки в это время находятся в бесконтактных клеточках, в ну, изоляции, обе. Вот. Ну, понятно, там потянут вещей, нужно с вещей посмотреть. То есть просто выпускаем с этих клеток их на рамки и все. Ну, когда прошло это ну, время, уже 5-7 дней. А как они? В одной семье две матки. Какой судьба маток? Не, они через перегородку. Ну, как двухсемейной, двухсемейной семьи сделаем отводок сразу на двух матках. Только обе заключить в изоляторе. Ну, без это, это весна и какое время? Да, ну, это май месяц. Для того, чтобы отводок обработать от клеща, чтобы вышел расплод по максимуму. И пока mm -hmm. они насеют, чтобы уже была гарантия, что не будет ну, печатного да да, да, да, да. То есть они с бесконтактных клеточек, ну, выпускаем просто на рамки и все, ничего не, не Только а что между ними, да. Есть, а что между ними будет? Ну между ними будет разделительная решетка. Они работают... А, а тут стоп. А тут может вот быть. Это вот да, быть, вот тут сделать. может быть проблема. Поэтому пока, пока не рискуйте. В крайнем случае, закройте сеткой оба отделения, чтобы, чтобы они. Могли... Сеять, да, а да, потом уголок отвернете весной, весной это решается запросто. Но если проявить самоволю такую, могут. Могут одну То есть, контактную. если они будут сидеть в контактных изоляторах оба, ну обе матки в неделю, тогда без проблем выпускали. Да, да да да, да, да, да, А если в бесконтактных нужно выпустить через глухую перегородку, чтобы засело да. каждая своя, чтобы засел. Почему Почему а бесконтактный будет проблема? Потому что они уже включили полусиротское состояние, причем ярко выражены. Там сто процентов тянется священная матрица. Я понял. Ну их удалить нужно, свящевые матки. Да, да, да. да. Я понял. Ну, отводок-то на запечатанный расплод делает, Откуда свящевые маточники возьмутся? Ну, а где-то... Где где на две матки сразу, так они уже были в семье, они уже были адаптированы. Мне кажется, без проблем, может, там, на сутки-двое оставить, они притерлись и выпускают. Расклада это... не должно быть, открытого не должно быть, потому что мы делаем отводок на запечатанный расклад. Это еще стоит, да, Сережа, подожди, Юра, отводок делается на тех же шматках да, или на, на чужих? матках с одной семьи, да, с двух Там, а работали они в паре? В паре, да, до этого. Ну так а какой смысл? Конечно, садится в разделительную решу, в раз... изолятор с разделительной решет. Ну, Разделитель... А? Контактный изолятор. Контактный, да, конечно. Понял. Можно для этого иметь маленький, можно эти вот китайские. Просто тупо ну, поддержать. понимаете, это такой парк изоляторов уже надо иметь, <laughs> Ну, смотри, я вам а. объясню, почему, почему Сергей говорит, Сергей говорит, что делается на печатном расплоде отвода. Да, по логике на печатном. Но можно печатный выхватить и такой, который только запечатался. Он выйдет минимум через 10 дней. Ну, вот я через думал, 5-7 10... дней максимум. Сделать паузу, короче, 5-7 дней. И потом выпустить их. И а через потом неделю обработать. Да, да, да, да. да. да. Вот так вот. Потому что того расплода печатного уже не будет. Даже если и молодой попадется. Ну плюс а где-то это... в где то попадется расплод по-любому. Вот что все дело. Да, вот же там его... Там его попадется, будешь отвода формировать, и он выковыривает все. То не проблема. Ну, то есть лучше делать ну, в, контактный, в, контактный изолятор, в контактных изоляторах В контактных, они у тебя будет. работали. Зачем ты будешь городить этот огород, сам себе палки колеса Ой, я Просто что эта маленькая клеточка вроде как удобно закрыл, и сверху. Подожди, маленькая клеточка применяется, бесконтактный, применяется абсолютно в таких экстремальных условиях, вот когда в конце сезона нужно объединить не по холодам ждать, а среди лета две семьи срочно, а тебе ну, времени не хватает. Вот тут ты бесконтактные садишь, объединяешь их сразу. Если нет необходимости сохранять маток обеих, одну какую-то для семьи, значит, от канди открываешь, ложишь обе сразу, выберут лучше. Угу. Вот почему я говорю, что две технологии, они каждая в свое, своей, своей номинации работает эффективно. Не, ну есть парк парка изоляторов малоформатных довольно много, так что лучше тогда их применить да и все. Короче, ну и все, и... все Владимир Валерий Сергей. Владимирович, давай. Владимир Орлович, добрый вечер. Да, сейчас, подожди, Сергей, подожди, а сейчас, подожди, Серега, подожди, сейчас Добрый день, уважаемые коллеги. Егорович, потом матки сеять 1800, 2000, а сколько практически могут сеять матки хорошие? Ну, Где? смотрите, полторы тысячи, я знаю, знаю от полторы тысячи до двух это было хорошее такое, потом две с половиной пошел. Сейчас, говорят, бахвасу Сергей подтвердит до трех даже может в сутки давать. А Сергей, вот... он есть у нас... У нас специалист он Сергей Брагин, обращайтесь. А Нет, украинский... может, сейчас, сейчас даже до трех и есть э, карпатские линии, которые тоже дают порядком. Вот этот самый. А рекорды это может, может даже до пяти тысяч. Но вы знаете, вот хотел обратить внимание, мы сейчас все время крутимся вокруг одного параметра типа и желаем получить как можно больше расплода. Это не является основным критерием в медосборе. понимаете? Не является. Потому что мы можем иметь много расплода, а в результате ноль. Нам надо думать о, о, о качестве семьи, о качестве пчел, которые да, будут. Да, да, да. Понимаете? если мы будем, это как создаешь двигатель. Получается у тебя Запорожец хорошо, получается Мерседес тоже хорошо, Мерседес лучше. Но если мы сделаем плохой, раз-два, так-то и впрыск, это ну, мопед получается. То есть много этих впрысков, а толку нету, Потому что в результате, по конечном результате, мы должны делать наш мед дешевым. немного его, а дешевым. Экономичку считать надо. Это пока еще до всех не доходит. И э, ставить упор. Не на максимальные взятки, которые мы говорим, а на средние гарантированные. Потому что они бывают тоже максимальные, год на год не приходится. Но если мы рассчитываем средние гарантированные, мы всегда будем со взятком, всегда с определенным ну, доходом, который есть, который можно прогнозировать. Посмотри, Валер, Валера, Презентацию перед этим показывал я презентацию и про подводные камни, вернее, про э, причину появления э, болезни расплода. Там была такая, если кто помнит, причина появления болезни расплода. Когда я презентацию показывал где-то э, ну, недели две назад, и в причине появления болезни расплода было обозначено. Первое, как ни странно, Двухматочное содержание. Раз. И почему я объяснял? Что вот как Сергея подтверждение Сергея. Да, мы весной простимулировали, а кормить кто будет? Не матка, маток, не матка пчел делает, а пчелы пчел делает. Матка поразбрасывала болванки просто тупо, и все. Она свою миссию выполнила, как репродуктор. Затем появится личинка, которую нужно будет кормить. Особенно это опасно при воспитании первого поколения себе на замену, потому что зимующая пчела очень ограничена в этих возможностях. Она это все будет делать за счет э, собственных резервов жирового тела, белка. Теперь второй фактор, вторая причина. Высокояйценоские матки тоже могут быть причиной болезни расхода. Почему? Опять такая та же самая будет, может быть проблема. Дисбаланс. Появится в семье дисбаланс. Кормилец по отношению к тому, что это рекордистка, стахановка, нашурует вам столько, что некому будет кормить личинок. И вроде хорошая семья такие надежды подавала и споткнулись как раз перед самым, э, самым начале сезона. А когда заболеет семья серьезно на гнильцовые, то там уже не захочешь ничего и меда, лишь бы ее вылечить. И чтоб она не дала еще и болячек по всей пасеке. Все что не обогрели Егор. семью. Да, не, да. Некому греть семью, не кормить. Недокормленная, да. Сережа, Сережа, подожди. Да, да, Недокормленная да. и недообогретая личинка ⁇ это с первопричины болезни расплода. Открывайте любую ветеринарную литературу с любого времени. Недокорм и недообогрел. Почему трутневые личинки, трутневый расплод страдают в проблемах? Болезнь расплода первый, потому что он по периферии его так вот э, матки отсевают. Если было либо расширенное гнездо, либо такая вот ситуация, какую я вот сейчас перечислил. Похолодало ночью, клуб сжался так. к центру, к расплоду. А периферии осталась. Она, если это была личиночная стадия, значит, не до корм и не до обогрева одновременно. Поэтому не спешите вы к, к тому. Вот эта сильная семья, вот когда сильная семья, опять я показываю, опять я провожу пример Волоховича. Выходит 4 килограмма семья, челки-палки. Вы представляете, я это лыхло, стартануло. Там и отводок сделаешь, и обогрели, и прокормили, и донором она является для, для тех отводков, которые там есть с чем работать. И каждый пчеловод замечает, каждую весну сильная семья, с ней делать нечем, глаз радует. И, и сколько времени пчеловод уделяет вот этому шилу. Но оно штатная единица. Количественный синдром нам спать не дает ни, ни всю зиму, ни весной. Покоя нет от него. Поэтому сильная семья, все. И натуральная корма. Дальше будете только медогонку крутить. Все правильно, Но Мы должны правильно уметь посчитать. Если ставим в изолятор матку перед началом медосбора, то должны понимать, что Выпустив матку через 10-12 дней, мы получим день не тысячу, а две, две с половиной тысячи яиц, чтобы семья не просела. Это же мы тоже должны регулировать и считать. Я так понимаю. Ну-то все вам покажет, вы знаете, какая матка, как у вас работает и какая семья. У вас с прошлого года не зашли, с этого года уже стартовали, вы уже видите, как какая семья работает. Для этого они должны быть одни. Вот Сергею Брайану обращайтесь, все равно он вам сделать отселекционирует, чтобы они в один уровень работали. Владимир Егорович, благодарю. скажите, такой вопрос. Обгул молодых маток получается в основной семье в мае месяце. Он является инструментарием по ликвидации вот этого дисбаланса? когда ну, появляется пауза и ну, нету расплода, выходит печатный расплод, то есть и появляется масса кормились, То есть это может ну, быть... Конечно, конечно. Именно обглублено. Я, я роение часто привожу пример, как механизм оздоровления вот именно при нарушении баланса в пользу кормились, Вышел рой, начинает с чистого лица. С ней с роем выходит все группы пчел с первым роем, все группы пчел и кормилицы в том числе. С, э, с роем молодой маткой, пока она гуляется, выходят тоже, если она если физиологически она будет уже старая, то есть календарно будет старая, уже там ей дней 20, может быть. Но она физиологически молодая. Она может выкармливать даже за счет э, потенциала своего жирового тела, пока не выйдет первое поколение. Так что там этот механизм весь... То есть получается, смотрите, что что Шавалера говорит, что когда выйдет матки, потом молодые начнут выходить на максимальную яйцекладку хоть три тысячи в сутки количество молодой пчелы которая свободная была вышла из ячеек столько что она способна прокормить этот объем ну, для этого у вас есть я скажу, опять говорю, для этого есть старые матки у вас уже готовые там доноры ваши угу. начинает у вас сеять молодые матки на десятый день только она выйдет на то что она как репродуктор способна по своей генетике это будет раскачка. Первое поколение все равно будет выводиться с вот этим перевесом кормить. Так что молодые матки в этот период, они будут и вам от болезни раствора автоматически. И плюс клеща вы еще завалите ну, с собой, с собой. в отсутствие расплода. Мы видим часто отрицательные стороны. Когда похолодало резко и смотришь, выбросили личинку. Вот это вот проблема. А положительные мы не видим, потому что у нас все в порядке. Но по факту есть еще регулировка. Пчелы сами регулируют, они съедают больше яиц, которые не в состоянии обогреть и обработать. Просто а, занимаются каннибализмом. Зачем? Оно нам надо. Мы стремимся к высоким результатам, пчелы пчелам больше съедать. Все. Они регулируют это дело. Наблюдать надо. Не учить, да, не учить пчел, а учиться у пчел. Добрый вечер, Владимир Григорьевич. Добрый. Хотел по двухсемейному содержанию поговорить. Получается, смотрите, я начинаю весной двухсемейное содержание. Разгоняю. Вот у меня 10-рамочный корпус, 300 -й. Перегородка глухая. Я разгоняю вот эти две семьи через глухую. Ставлю разделительную наверх. Через магазин они объединяются, а потом я ставлю одну из них наверх. Ну, в корпус. Большой, допустим, трехсотый уже, чтобы дополнить. Можно так взять? Потом уже в двухсемейное перейти. Двухма ось, в двухматочное уже потом. С зимовали, как они тебя? Ну, они по раздельности. Я их соединяю в десятирамочный улей ну корпус 10 через лухую перегородку. Ага. Они растут. Сверху, ну набрали силу. Я сверху ложу разделительную решетку. Они между собой там, ну через корпус, ну магазин кинуть. Они между собой будут общаться, а потом уже любую из них поднять наверх. Через разделительную решетку, что это уже можно так сделать? Ну, да, ну мы постоянно об этом говорим, о об объединении. Ага. Только что я вот с кем это я разговаривал. С Евгением, по-моему, да, мы говорили вот на эту тему. Mm -hmm. Не, ну, чтобы рамки не тасовать туда-сюда, раз, ее наверх кинул, туда добил, допустим, рамок полный, первый корпус, на второй добил, и все, чтобы уже не бегать с ними. Так, Сергей, читай книжки или приезжай ко мне, я тебе расскажу. Популярно. Лично. Хорошо. Добрый. Добрый вечер, Владимир Да, Сергей, слушай. Такой вопрос хотел задать. Тут у ребят... Улии стоят на платформах и они ну, что матки не обгуливаются на платформах и спрашивают, можно ли убрать одну старую матку, а туда посадить две плодных уже молодых матки. Или такой вариант не проходит? Ну, подсадка, подсадка маток, замена, вернее, это имеется в виду замена маток, да? На молодую? Да. Только заменять одну матку забрать, а две поста, а две на две О -о -о. за меня. Ну, молодцы. Аппетит приходит во время еды, я вижу. Тема да, пошла. Можно бог семейный. Ну, можно, вверху можно сделать, смотрите, как делать. Вверху, вверху сделать отвода Сделать два отводка через глухую перегородку или через разделительную можно вместе. Летная, чтобы ушла летная. А вся сконцентрировалась внизу. Через глухую между основной летной пчелой должна быть глухая перегородка, чтобы там не было расплода ни единой ячейки открытого. И пускай там летная пчела передуреет, а вверху на отсутствие летной, это создается жесткое сиротство. Я часто о нём говорю, подсаживайте обеих маток, они будут у вас сеять, начнут сеять. И затем уже через время, когда те наберут, когда появится личинка, личинка их не появится, Сформируется спита у каждой матки. Да. Будет работать феромон. Вот а тогда через пленку отворачивайте вечерком и объединяйтесь с нижней семьей, осиротевшей. Вот угу. эта тема будет работать. А так напрямую, я, я, ну, не, я не знаю. Есть понятие, матку приняли, но не признали. Очень часто. Тем более, если вы хотите две примирить, то там только через жесткое осиротение. Там где, там, где летная пчела, по ней будет то, что я вам сказал. Матку могут принять, она будет делать вид, что сеет. Те будут делать вид, что приняли ее. И так, через две недели, через два две рамки расплода, смотрит, уже появились свящевые маточки. Не свящевые, а матки назад. Очень часто явление. Поэтому там аккуратно. Если уже не хотите, вы обгуливать маток в основных семьях, сверху. Двухматыш, разворачивайте, если это платформа, разворачивайте на 180 градусов верхний корпус и обгулите внутрь, ничего страшного Если, конечно, павильон, там да, там это не работает, а на платформах без проблем, обгулит, разворачивает в обратную сторону Если семья, Но Ой, если... Прощения, давайте, же рядом стоят, э, э, очень плотно, говорят, что матки не возвращаются на место, это правда ну, бывают какие-то. Вот в павильонах там, да, там красят их разными цветами, потому что они стоят впритык. В павильонах там, так. стенка стенках, в стенке, ну, одна общая стена. Литки. Ставят тут эти крышечки на, на литки специально, чтобы она по стенке не бегали пчелы. Очень часто бывает матки, маток бьют соседние. Вот они гуляют по передней стенке. Особенно если она безматочная, она будет горсать туда-сюда, вот по этим, где-то залезет, они там хозяева везде. Ставят ну, ограничители. Видели вы, литки ограничивают либо полу эти банки отрезают ну, ж, пластиковые или жестяные банки, обрезают, чтобы соседи не заходили в литки, там, где в улице Матрия. Красят цвета разные. Но это платформы, это павильоны. А в платформах, я, они открыты. Там разворачивают на 180 градусов, чтобы они вниз, бывает она бьется сверху или по той же причине могут по стенке бегать пчелы летные, именно охрана заходит в этот литок, где то матка будет улица через лухую перерывку и все и... поэтому вот литки, если вы видите, обращали внимание на нуклеусах где плотно стоят эти ну много, там 10 местные если 4 местные там разворачивают литки в разные стороны если много местные строго ограничивают, даже трубки делают, выходят туннели такие длинные, чтобы именно избежать проникновения туда пчел и в соседних отделений. Ну вот Сергей Ибраген может рассказать, как… как да, как, есть как... разные которые очень блудят, подвержены блуждению, а есть наоборот, например, Анатолика, она в природе, в этих вот корзинах, они плотно друг с другом и находят поэтому для формирования э, ну, селекционных вопросов учитывать этот два надо добавить а, лучшее открывание улучшить поэтому добавляют э, ну, кросы подливают к э, тем линиям которые имеются на это дело я просто хотел сказать что по поводу подставки двух маток ни слова не сказал если семья я ее называю семья второго порядка это значит вывело уже труд трудней для облета своих, то две матки она никак не примет. Но единственное, что можете это разделить их отдельно, а потом, когда уже часть трудней улетит, переселится по другим улям, когда их будет меньше, тогда объединять. А иначе, так как сказал Владимир Егорович, будет такая... Одни будут считать, что они типа приняли, а вторые будут считать, что они матку типа кормят. И это будет не то, не все, потому что Начнут кормить, все будет хорошо. Не будет кормить или будет там малое количество пчел, какое-то малая свита, и ничего не получится. Еще хотел обратить внимание на такой момент. Вот мы э, иногда думаем, вот изоляция матки хорошо это или плохо, влияет это на яйценоскость, Какое, как оно влияет. На яйценоскость влияет. влияет. Значит, это в первые, после облета первый месяц практически. Почему? Ну, тут вопрос стоит о физиологичности матки. То есть она ну, дозревает, получает феромоны, вырабатывает феромоны, э, ну, те, которые нужно. И если она уже достигла своей физиологичности, ну, полной она достигнет э, 7 месяцев чем-то, полной. Поэтому старается маток иногда в конце осени, вернее, в конце лета, вывести, тогда она физиологичности достигнет как раз с марта месяца, и семья пойдет в развитие. Но уже после месяца, ну, надо, в общем, если есть матка у вас, да, облет, только свежий облет то вы должны сделать так, чтобы в течение месяца у нее порядка 4 рамки расплода были. Тут есть два варианта. Первое – подсилить, второе – убрать. Убрать... Э ну, расплод, чтобы она рассеялась. Понимаете? Не, не обязательно, что это расплодом будет. Она рассеется, э, качество семьи улучшится, мощь ее. Ну, мы сделаем, мы создаем энергию, жизненную энергию, как при роении. Создаем вне роения. Вот научи, научимся там делать, значит будем управлять. Кто-то сможет прокомментировать, как стартанет весна? Как начнут сеть матки и смена поколений вот первое произойдет ну какие прогнозы по весне а. когда будет облет как поведут себя матки и как произойдет смена первого поколения эстафету как они передадут то есть зимовавшие пчелы выкормят детку и как развитие семьи пойдет Это шумов... вот какая весна будет и как матки активно значит, вот э, свою работу? Это... Какие сроки? За этот сезон? Да, да, вот наступающая весна. О, ну... что, что ожидается? Какие прогнозы? Я не я не силен в этом. Я на Сергея Абрагина переведу стрелки. Хорошо, я скажу. Значит, я скажу, что физиологичность пчел никто не отменял. И развитие зависит от приноса нектара и наличия пирги. пыльцы, вернее, приноса перга – это консервы, наличие пыльцы. А если говорить, ну, гадание на кофейной гуще неблагодарное дело, ну, я вот э, часто совпадаю тем, если Пасха ранняя, значит, и, зим... и весна будет ну, ранняя. Ну, это косвенно, ну, вы знаете, нестаточно поэтому гадание неблагодарное дело. Так, понятно. Надо ладно, добавить, Да, Виктор Андреевич, а то мы, если мы сейчас, спасибо. если мы сейчас духовенство еще подключим к этому, там экстрасенсы пойдут. Все, давайте наберемся терпения, дождемся, что там будет. Капризы природы никто не отменял, будем приспосабливаться. Так, всем большое спасибо. Все будет Украина, всем на добра Дякую за участь. Дякую вам тоже. Спасибо, мальчик. Спасибо,